Раненый есть? Нет, нет. Вот, он пошел. Да мать! Это Да надо выруливать! <рек> есть! А-а-а! <рек> да. Итож! Еще один! Так, все, кто газует, все выруливают. Все клинал, это все. Нет, так надо действительно, он не колеса и поехал. Один под газовую притормаживает, а -тык, тык он выровнялся и ушел. Да? еще один? У вас? Еще один? Не, он да, нормально вот проедет, ему вот вот главное тормада. не тормозить. А он Эльку вот круглый идет. А, и... а народ снимает, а да? Действительно. Так а что, там разве знак стоял? Сейчас ехал? Стоит. А. О! О! О! Всё! О! это а только газу давай. Это, это же. Давай, давай! Газу, газу, газу, газу! Ииздец! А, а сейчас да? плохо! Сейчас вообще будет жёстко. Молодец! Вау! Красава! Это красава! уже второй такой! Молодец! Молодец. Городе, да, Молодец, Да. бы да, он перевел побахнул, было бы жёстче. вот в все четыре машины. А потом его еще и развернул. Да. Он, он сверху, да? стоит, маленький. Они все а, сверху. Так. Один только Терцел не а все остальные сверху. Так они, видят, окременно все Так, блин.